По пять минут и раствор немножечко разбух. Мы его перемешиваем. Очищаем инструмент. Берем корыцы, 40 килограмм, и несем его бодренько, бодренько, бодренько 50 килограмм несем. Дальше ищем шпателек, наш любимый шпателек для этого. Оп. И продолжаем наносить раствор на стены, снизу вверх или Сверху вниз, Александр Сергеевич, снизу вверх. снизу вверх. Ровным красивым слоем. Снизу вверх. Таких много-много пятачков делаем на всю стену. Стена у нас высокая. Все это корыться нужно нанести на стену. Наносится конечно же неровно. как наносится, так наносится. Для того, чтобы это выровнять, у нас есть правила. самое главное, чтобы тут консистенция правильная была на мешок 30 килограммовые смеси, сколько надо приблизительно литров воды Эссенциал. все указано на мешке где-то так на глаз с М8 наливаем водички и перемешиваем а потом это все забрасываем на стены. Ух. Забрасываем на стены, забрасываем, забрасываем. Какая вот красота получается вот. на стенах. После этого мы берем правило, которые предварительно очищаем и И убираем излишки, поднимаем, убираем излишки вниз, по бокам. Вот таким вот образом. Проверим на очках. Старый, на Для того, чтобы была ровная поверхность створок, снимаем его выше, выше и выше, и вот таким вот образом Излишки раствора, перемещаем вверх. Малинные, полы. вот таким вот образом убираем излишки раствор после этого шпательком его перемещаем наверх вот таким вот образом вот таким вот образом еще единственный Говорят, бесконечно можно смотреть на три вещи, на огонь, на воду и на то, как работают другие люди Да, Александр Сергеевич? Слышу вот таким вот образом. Оп. И еще раз снизу поднимаемся вверх, поднимаем снизу, да, так как он через какое-то время все равно под своей тяжестью сползает вниз, особенно если это толстый слой, да? Так точно. Yeah. Okay. И у нас сейчас одна треть корынца. И дальше продолжаем лепить все на стенку. Самое главное, что при этом, Александр Сергеевич, не, не делает толстый слой чтобы штукатурка обратно не отваливалась правильно? да и заполняла О, все пустоты и заполняла да. все пустоты очищаем края коры и дальше продолжаем лить Пить. Вот такая у нас красивая стена получается. даже ничего не брызгает. Вот, вот мастерство такое. Потом... Разглаживаем это все и наше любимое правило. Оп, оп. Оп. Берем и стыру. Хотелёк. И поднимаем раствор наверх. И через сколько после этого можно наносить раствор дальше, Александр Сергеевич? Сколько должно времени пройти приблизительно, чтобы этот слой подсох, этот уровень и не слой? Когда она а, когда а через сколько штукатурка застывает приблизительно? 45 минут. 45 минут, то есть по большому счету... Следующий уровень можно наносить через 45 минут. Следующий уровень, если толщина вылетает... более 5 сантиметров. Если толщина более 5 сантиметров. А здесь у нас сколько сантиметров? Ну, где-то 3 с половиной. И здесь можно следующий уровень наносить где-то уже через минут 30. Это у нас уже финишник, это у нас уже все подстакливается. Вот да нет, следующий уровень а? выше, который... Сразу. Сразу? Да.